С такими звездочками, да? Ой, Ой как высоко! Звезды, звезды полетели, прям классно. Ура, Опять! ура! Такая видна, красивая. Ура! Птички! Птички где? Да?